Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Займан, и сегодня мы будем обозревать игру Microsoft Flight Simulator. Она вышла не так давно, но вот только сейчас я решил в нее поиграть. Говорят, что игрушка топовая, здесь прям все реалистично. Давайте же проверим это. Я уже по чуть-чуть, ребят, научился летать на нем. Все-таки самое больше мне нравится именно этот самолет. Мне кажется, он лучше всего управляется. Хотя, вроде многие летают на кукурузнике, и в большом самолете, ту какой-то, им нравится больше тот. Говорят, что по управляемости он даже лучше, чем этот. А теперь вкратце давайте я расскажу, как это все работает. Значит, некоторые ютуберы, стримеры, да, говорят, что здесь сложное управление. Я не спорю, да, это так и есть. Если вы хотите сразу и летать, и обозревать что-то, то это сложновато. Проще на геймпаде, конечно, играть. Но если вы играете с клавиатурой, всего лишь настройте 6 клавиш. Это 2 клавиши тангажа, подъем и высота, точнее спуски и высота. И повороты, повороты крыла. Все, больше вам ничего не нужно. И мышкой надо делать обзор. Я думаю, если вы настроите клавиатуру под себя, у вас вряд ли возникнут какие-то проблемы. Я же говорю, достаточно всего лишь шести клавиш. Теперь давайте я покажу, как надо взлетать. Для начала нам нужно нажать сюда. Это таяночный тормоз, как написано, снять. Снимаем его, то есть уже мы можем газовать. И рут выжимаем на полную. Для самого взлета. Как видите, наш самолет тронулся. Мне от первого лица играть неудобно, поэтому я выберу третий. После этого, после этого, значит, мы должны взлететь. Тут полностью есть подсказки. Поскольку я клавиатуру настроил под себя, ну, нет смысла на какую, говорить на какую клавишу я взлетаю. Если кому-то надо будет, я укажу детально свои настройки, графики и управления, если, конечно, это вам понадобится. Шасси, ну шасси по дефолту на P закрывается. И летим мы в сторону Алчевска, как вы уже поняли по названию. В Сторону Алчевска. Сейчас будем смотреть, как он схож с настоящим городом. Нейтралочку какую-то возьмем, например, вот так, да? Вот, я считаю, вот так самая четко. А теперь смотрим, ребят. Это у нас кольцо шестерки. Донбасс, вот он находится. Конечно, выглядит все по домам не так, как хотелось бы. Озеро. Короче, это дорога четверки. Сейчас мы будем пролетать шпиль, да? Вот он, шпиль. К сожалению, самого шпиля нет, но есть место под него. Это Орловка, кто понял. Я думаю, все знают, алчевцы, что такое рыловка. Дальше мы летим на Сарматскую. Тут я уже не знаю, как все выглядит, но по-моему схожи, да? По-моему схожи. Завод, к сожалению, не сильно сделали. Вот они находятся у нас, шлаковые горы. Якобы вот так вот выглядят. Блин, ну я еще не особо освоил управление, сорян. Сейчас я сделаю круг и мы развернемся обратно. Так, ребят, мы снова подлетаем в Колчевскую. Вот автобус едет по этой трассе луганск Колчевск. Это находится у нас тут спорт товары. Вот кольцо шестерки. Там находится мой дом. Следуем по четверке. Как видите, маршрутка. Вот находится церковь у нас озеро первое озеро второе на что немаловажно какие у нас еще тут такие места есть красивые здесь было раньше магазин украина здесь я раньше жил вот и горе вот он загс он где маршрутка проехала находится очень сложно на высокой скорости понимать где ты летишь надо чуть-чуть медленнее сейчас я постараюсь Попросить наших пилотов снизить скорость. Пролетаем мы сейчас возле горы Спалкома. Вот он слева находится. Беленькое здание, вот это, это столица. Ну, тихо, тихо. Вот сарматская дома, видно, да? Вот наша 14-этажка. 14-этажка. Сейчас мы будем пролетать над кольцом шестерки. Кольцо шестерки школа шестая школа и троллейбусное депо вот оно у нас троллейбусное депо находится озеро церковь, джаз заправочка и наш любимый горе но горе выглядит так себя это у нас заброшенный банк который давно уже не работает так вот это кажется столовка я столовку вижу да или это не столовка? Да, вот оно, заводоуправление Вот он, проходная 101 И вот мы пролетели над ККЦ Над началом ККЦ Ребят, мне это нравится Прикольно Сейчас попробую еще раз пилотировать помедленнее Чтобы детально вам показать это все Получается, вот аллея идет Пересечение Столовка а, вон он, туннель, получается. Все, я понял, где это находится. И вот трасса на химзавод у нас идет. Кто у нас химзавод по правой стороне? Это, я так понимаю, Шанхай, да? Ребят, кто Шанхай, Шанхая, плюсик ставьте в чатике. Напоминаю еще раз, если вы хотите, чтобы я пролетел над вашей местностью, любым городом абсолютно я выберу, посмотрю это на Google карте и пролечу над вашим домом. Если вам интересно посмотреть, как он выглядит, то пишите об этом в комментарии. Также, если вам понравился видос, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и... Будет вам счастье. Мне тоже. Вы будете поддерживать меня подписком и лайком, а я вас ежедневным контентом я хочу еще пролететь увидеть возле шпиля парк интересно как он обозначен вот у нас находится парк Ну, это наверное чертовое колесо да я так понимаю полагаю скорее всего это чертовое колесо ну и зеленая местность это у нас сам парк вы можете управлять самолетом как с кабины так и с Почему-то не слушается меня игра. О, Как с кабины, так и от третьего лица, как говорится. Сейчас я покажу, как это делается с кабины. Только выровняю самолет. С кабины это выглядит вот так. Вот видите, я падаю. Как-то некрасиво это Почему у меня все затушено? Почему у меня все затушено? Я понять не могу. А, на девятку выключаешь, да? Все. Не на посмотреть нейтралку, я еще не умею выставлять нейтралку. Ах, получается вот это, да, нейтралка? Он сам по себе летит. То есть скорость есть, все есть, но он придержится определенной высоты и не делает никаких поворотов, поворотов самолетов. А если я включу, он скорее всего... Полетит так, как он захочет, да? Хотя нет, я разницы вообще не вижу. Просто, наверное, когда я нажимаю на эту клавишу, когда отключаю все, мне кажется, я не могу управлять. Или могу? Сейчас, секундочку, я посмотрю. Нет, могу. Ну, туда я не понимаю. Ну, пофиг, пофиг. Главное, что мы летим. Давай, давай, давай, давай. Фу. Это было потно. Это потно было. В общем, снова, чтобы нам развернуться нормально, адекватно, нам надо на полной скорости лететь и сделать разворот. Потому что на нейтралке это очень сложно сделать. Скорее всего, мы, если чуть, -чуть опустимся, мы уже не поднимемся. Поскольку он не набирает нужную скорость. Если хотите, чтобы я слетал в другой город какой-то, просто напишите об этом. Можете написать э, подробно, допустим, даже дом указать. Я обязательно посмотрю его на Google карте и медленно пролечу прямо над ним, и мы сравним, схож ли он действительно с вашим настоящим домом. Либо, может, другую какую-то точку. Вот, например, шпиль, да? Над шпилем мы пролетали, он... Точка есть, то есть круг, дорога, но самого шпиля нету. Ну, ребят, на этом все. Я надеюсь, ролик вам более-менее понравился. Если понравился, ставьте лайк. Также подписывайтесь на канал. Постараюсь вас объявлять не только данной игрой, но и другим интересным контентом. Всем пока.